Привет, друзья! Сегодня будет ролик не о рецепте. Думаю, вам не нужно рассказывать, как жарить рыбу, тем более в этом нет ничего сложного. Да что тут в принципе сложного? Взять рыбу, обвалять в муке и пожарить на раскаленном масле. Ролик сегодня будет о подаче рецепта. Я хочу, чтобы вы скрасили свой скучный вечер красивым ужином. Мои подписчики знают, что я люблю красивую подачу. А если вы еще не подписаны на мой канал, сделайте это прямо сейчас и нажмите на бубенчик, чтобы не пропустить вкусные ролики. Итак, рыба. Я сегодня буду жарить анчоусы и салаку. Как оказалось, мойвы уже нет в продаже, поэтому мне ее пришлось заменить салакой. Хочу на двух видах рыбы показать вам данный рецепт. Рыба уже почищена. И чтобы мне ее красиво подать, мне понадобится молотый сухарь, кукурузная мука и шпажки. Обязательно рыбу жарьте на кукурузной муке, я не перестану это повторять, всегда жарьте рыбу на кукурузной муке. А теперь самое главное, рыба будет жариться не в масле, не на сковородке, а в духовке на шпажках. Поэтому данный рецепт спокойно можно приписать к правильному питанию к здоровому питанию, в общем людям, которые следят за своим питанием, потому что вредного здесь ничего нет, сплошные витамины. Давайте подготовимся к прожарке. все рыбу на шпажки нанизали получилось достаточно симпатично и будет вкусно я уверен давайте приступим к следующему этапу сухари и мука кукурузная мука сейчас я это все смешаю короче рыбку полностью подготовили разгоняем духовку до 180 ну и не знаю я думаю минут за 10 она будет готова короче рыбка готова дольше 10 минут конечно но готова надо же красиво подать красиво украсить само блюдо рис я уже сварил Вот такой прекрасный ужин можно приготовить. Устраивайте себе праздники, даже вот в таких мелочах. Рыбка хрустит, как семечки. Рис заправленный соевым соусом слегка тоже отлично будет сочетаться. Слава подписка, а с меня вкусный ролик.